Считали, в общем, запрограммированную клеточную смерть. Посчитали, короче, количество деления, умножили на среднюю жизнь клетки и ахнули. 120 лет средняя продолжительность жизни человека, если считать по запрограммированной клеточной смерти, которая вроде бы швах гарантирована. При условии, что около процента населения, значит, эти, там, то ли длинные, то ли счетчики имеют, то ли заблокированными, то ли нерабочими, ну, в общем, дольше не должны жить. Считаем среднюю продолжительность жизни на стране и печалимся. На самом деле мы печалиться не будем, мы будем менять что-то в голове своей. Вот здесь вот тиса самшитовая роща под Сочи интересное место. Вот этим вот самшитовым деревьям то ли несколько сотен, то ли тысяча с лишним, ну в общем какой гид сколько цифру назовет, ну, в общем очень много им лет. И в этой же самой роще есть те же самые деревья, которые рядом растут, и они все засохли. Вот, может быть, там вредитель какой попал, может, еще что-то. Ну То есть, насильственная какая-то И вот с людьми, тоже другие, правда, ученые, когда анализировали, мол, почему люди так умирают. Есть такой профессор Вернанский, он, кстати, тоже за 100-120 лет говорил, хотя тогда еще генетика вообще особо не признавалась, давно это было. Он говорил, что все, что раньше 100 лет, все смерть насильственно когда только в мед поступал, я такой, да, насильственная экология, г, психология, г, отношения, г, все, г, короче, вот, вот оно, насилие это. Наивный-то парень-то, студент, оптимист. Я чем дальше с людьми работаю, тем понимаю, что насилие внутри каждого. Насилие по отношению к себе, разумеется. И насилие по отношению к себе, оно выливается в окружающую действительность. А потом возвращается к нам же. И проблема насилия в чем? Не в том, что что-то разрушится, а в том, что на обратный, скажем так, ремонт, Забирается жизненная сила. И жизненная сила выделена на продолжительность жизни. Ну, допустим, 100 человек, век, ну, век, 100 лет, да. И вот выделена она на 100 лет. Ее кому-то хватает на 50, кому-то на 70, а куда-то в 30 уходит. Потому что настолько они, ну, вот, ну не живут вообще. Что расход жизненной силы колоссальный, я бы сказал. Потому что где 100 лет, а где 30. Проблема еще номер два не в том, даже дело, что вы излучили там какой-то негатив, он к вам вернулся, как любят вещать психологи, или в том, что вы, допустим, повреждаете сами себя, когда вы на эмоциях находитесь, как вот я, допустим, вижу каждый день. Проблема еще в том, что свежесть восприятия окружающей действительности, а по китайским представлениям, внешний как бы мир, это одна, один из трех источников жизненной силы. То есть часть, что родители дали, часть, что сам вырастил, ну там. Питание, там, ЗОЖ, упражнения. Вот. А часть просто внешний мир. То есть вот места силы. Кстати, следующее видео, даже серия видео по местам силы. Без сложных практик, и без всякой эзотерики. Так вот, эмоции ваши. Глаза застилают, и вы красок можете не видеть. Причем я сам в таком состоянии находился сплошь и рядом. Ну, одно дело, когда на первом-третьем курсе, когда все тебя топчут, а вот панты из тебя выбивают, как лен, блин, чешут там, мочат. <смех> ну, чтобы ты потом был белый и красивый. Это ладно, но ведь люди потом живут, вроде бы уже деньги есть, пара есть, жилье есть, машина есть, а не живется. А почему? А потому что не живете. И я сам в первую очередь. Не живем. Вот я в Сочи живу, полгода как переехал. Я в лес вышел первый раз, спрашивается, что мне мешало раньше. <смех> Ничего, кроме состояния своего. Так вот, смысл в том, что если вы избегаете конкретных внешних факторов, среды негативных, то есть если вы рядом с металлургическим комбинатом живете, ну, наверное, имеет смысл все-таки переехать. Вот. То есть, если вы следите там за водой, за питанием, за движением, то это совершенно не гарант, что вы будете жить долго и счастливо. Нужно менять внутреннее состояние. Нужно приобщаться к красивому. И лучше всего это делать на какой-нибудь хорошей природе, собственно, для чего люди ездят в отпуск. Но приобщаться даже два раза в год маловато. Надо бы хотя бы раз в неделю. А желательно вообще каждый день. Для чего вот эти все парки, вот это вот градостроительство, которое сейчас просто вот так вот с ним поступили в большей части городов? Приобщаться, то есть, к красивому. И если вы источники жизненной силы балансируете, то есть отработали кое-какие затыки из прошлого, но это мы отдельно поговорим, в настоящем вы получаете нормальные ресурсы. И это недорого, как некоторые утверждают, это просто надо заниматься. Элементарно есть готовить. Если вы на работе в столовой питаетесь, но о какой вообще жизненной силе идет речь? Вот. точно. Ну, то есть, как бы, выбирать продукты, там, готовить их нормально. То третье, самое важное это то, зачем жить. Вот. А вот зачем жить? Ну, для удовольствия, разумеется, зачем же еще? Обновление происходит в каждом. То есть, вот если вот эти вот маленькие. вот. Если они растут в основном в размерах, то после достижения определенного возраста, и это во многих породах деревьев, кстати, они растут в качество. То есть, если говорим про древесину, то в плотность древесины, в какие-то там вещества могут накапливать. Ну, в общем, в качество. Если это люди, то они растут, соответственно, в знаниях, в опыте, в балансе, в какой-то точности. И это тоже рост, это тоже развитие. Но оно как бы больше внутрь, чем наружу. Ну, вся жизненная сила, все три источника балансировать нужно. И будет это иметь смысл только если вы действительно занимаетесь ростом и развитием. Либо, если вы им не занимаетесь, то всегда найдутся те, кто будут расти и развиваться на вас. Ну вот, например, вот на деревьях мох растет и развивается. Он вроде бы не повреждает, но с другой стороны, много ли он пользы приносит, кто его знает. А есть конкретно растения, паразиты вьются по стволу и забирают жизненную силу. Вот тебе и вырос а толку? То есть в растениях борьба, в животных борьба, в людях борьба внутри. И вот практика моя многолетняя и своя, ну и себя менять, и людей менять. Она, в общем, говорит о том, что если внутри у вас борьба за рост и развитие идет, то и клетки, и ткани, и вообще тело. Оно в этой борьбе тоже участвует. Тело – инструмент. А вот если внутри вас вы уже жить не хотите и такое, эй, тело, мол, давай, живи. Ну, а зачем ему? Ведь тело просто механизм, инструмент. Тело, в общем-то, проекция вас. Тело проекция вашего состояния. Я когда лез в эзотерику, я вот как раз, вот зачем, зачем мы там созданы, зачем вот эта планета, зачем, зачем, зачем, зачем. Господи, 10 лет одно и то же, зачем, зачем, зачем, зачем. Потом как знаки посыпались один за другим. Да для жизни, для жизни. Что такое жить? Жить это быть счастливым. Но желательно еще получать удовольствие. То есть Ты живешь, и если ты счастлив, то есть ты верно себя позиционируешь и находишься на своем месте, то ты получаешь состояние, состояние целого. Об этом бесполезно говорить. Это можно только сделать, а сделав, почувствовать. Почувствовали раз, дальше будет лучше. Не почувствовали, попробуйте еще сто раз, за сто раз получается у всех. Если не получается за сто раз, значит, вы себя обманывали и не пытались. Тогда рекомендую начать с зеркала. Спокойно, глядя себе в глаза, себя не обманешь. Кстати, некоторые от этого простого приема начинают плакать. Потому что понимают, сколько всего они себе врали. И вообще все это на себе же опять же отражалось. Но это ничего страшного. Поплакали, а потом на природу. Она помогает.